Добрый день! В данном видео я расскажу о системе мотивации и отвечу на следующие вопросы. Почему была создана система мотивации? Какие предпосылки к этому были? В чем ее смысл? Какие плоды уже принесла? Говорить я буду только про управление Тюменского государственного университета, для которого была создана система, об управлении финансового планирования и бухгалтерского учета. Как происходила работа до введения системы мотивации? Были трудочасы с 9 до 6 и масса ощущений. Все очень заняты, всегда ничего не успевают и сильно устают. Не хватает людей. При этом имелись плюсы. Отсутствие текучки кадров. Японская модель на русский лад. Люди учились здесь, остались на практику, затем работу, вышли замуж или женились, и теперь ждут, как уйти на пенсию отсюда. Был человек, который работал за весь отдел, и отдел, который высиживал целый день. Люди, которые что-то делали из года в год, потом появлялись те, которые за ними переделывали, потом люди, которые переделывали за теми, которые переделали и так далее. Мы сделали страшное, решили все померить и оцифровать. Да, мы помним отца-основателя Диминга и его эксперименты на людях, теория мотивации. Мы не стали придумывать ничего нового и взяли уже известные показатели, по которым мы будем оценивать нашу работу. Система мотивации формирует заработную плату за результат, а не за выделение теплотелом в помещении. Результат работы измеряется качественно и количественно. Итак, есть субъективные показатели и объективные, а также показатели работы всего отдела, команда. Объективные индивидуальные показатели отражают личный вклад сотрудника, его качественный и количественный результат. Как можно измерить количество работы? Это делает следующие показатели. Отражение рабочего времени. Каждый сотрудник отражает время работы над задачами в системе. Если сотрудник отразил 70%, то показатель учитывается. Личная результативность вычисляет процент, который выполнил сотрудник от всех задач подразделения. Качество работы позволяет увидеть следующие два показателя: Показатель, который отражает задачи, выполненные в срок и без замечаний. Показатель, отражающий ошибки в выполненных задач. Их должно быть не более 5%. Однако все нюансы нашей жизни с помощью оцифровки учесть невозможно. Для этого придумали субъективные показатели. Любые инициативы и личные достижения могут и должны быть поощрены руководителем. Размер премии по данному показателю определяется руководителем в соответствии с вау-эффектом. Также есть индивидуальная оценка, которая ставит сотруднику все его рабочее окружение. Атмосфера в коллективе очень важна. Взаимопомощь саморегулирование, отсутствие чужих задач. Работа команды отражает показатели исполнения задач подразделения. Премия сотрудникам начисляется только если все подразделение выполнило свои задачи. Правила жизни по-новому были озвучены. Следующим шагом была задача по упрощению администрирования этой системы и расчета объективных показателей. В результате была разработана конфигурация для встраивания во все 1С системы. Обеспечена одинаковая работа во всех учетных системах. Было принято решение. Все, что не отражено в хозяйственной деятельности предприятия, не существует. Все задачи консолидируются в учетной системе предприятия. Разработанная конфигурация позволяет работать сотрудникам, которые не имеют доступа к данной системе. Работу системы мотивации можно условно разделить на четыре простых шага. Шаг первый. Простая регистрация задач, с которой удобно работать любому пользователю, так как для этого было сделано следующее. Разработана панель для быстрой регистрации задач. Для управления зарегистрированными задачами добавлены преднастроенные фильтры и настраиваемые цвета для отражения различных статусов и состояний задач. Также при работе с задачами есть быстрый доступ к учету и отражению времени. Эффект внедрения системы становится существенно заметным при подключении смежных подразделений к работе в той же системе управления задач. В данном примере второй очереди было подключение к расчету зарплаты по системе мотивации и работе с задачами подразделений, управление по работе с персоналом, контакта из службой и управление по развитию имущественного комплекса. Каждый регистрирует задачи в своей системе и благодаря синхронизации может работать с задачами другого подразделения. Это позволило упорядочить взаимодействие между управлениями, контролировать состояние и сроки обработки. Также имеется автоматическая регистрация обращений и исполнение заявок от сотрудников, соискателей и подразделений. Письма приходят с разным фоном, в зависимости от текущего состояния задач. При необходимости дублируется рассылка СМС. Чтобы руководитель не утонул в задачах и мог держать руку на пульсе, специально для него есть универсально настроенные панели управления – с помощью панели по управлению списками задач сотрудников можно легко узнать, кто не успевает, почему, какие задачи не успевают, какие переназначить задачи. На все есть ответ на панели руководителя. Для управления сроками задач и загрузкой сотрудников есть специфичный интерфейс с построением линейчатой диаграммы. В зависимости от настроек отчета и параметров планирования можно управлять распределением задач между сотрудниками отдела. Можно спланировать дневную нагрузку на каждого сотрудника. Всегда можно посмотреть план работы по дням на сотрудника. Не удивляйтесь, это программисты, они запускают новый продукт. У них нет праздника. Можно сравнить, кто и чем занимался. Можно посмотреть, сколько времени занимает аналогичная операция у разных сотрудников. Все отклонения более 30% должны вызывать вопросы. Для удобства в отчете можно настроить подсветку. Для расчета премии вначале устанавливаются плановые значения на период. Что из показателей важнее и какая часть премии от каких показателей будет зависеть зафиксирована значимостью. Что является нормой и указано в плановом значении каждого показателя. Автоматически собирается факт по объективным показателям и рассчитывается сумма премии. После этого необходимо сформировать наглядный документ расчета заработной платы, ознакомить исполнителя с результатом расчета и защитить полученный результат у своего руководителя. Стоит помнить, что ни одна, даже самая лучшая система не избавит от необходимости принимать решения и руководить. Система мотивации является всего лишь мощным инструментом для руководителя – его помощника. Что мы получили на сегодняшний день? Скорость и результативность работы увеличилась. Чужих задач больше нет. Количество задач, которые сделаны на кое-как, стремительно уменьшается. Затраты на заработную плату не изменились. При этом зарплата перераспределилась согласно показателям пропорционально вкладу каждого сотрудника. А еще мы получили множество различной аналитики, которая станет основой для дальнейшей автоматизации изменений процессов. Приводим балансировку времени и видим структуру затраченного времени. Видим, с кем мы в каком объеме работаем, появилась база для распределения затрат по зарплате на себестоимость. Пишите, если у вас остались какие-то предложения или возражения, мы всегда готовы ответить на ваши вопросы.